Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики моего канала. Сегодняшнее видео посвящено подведению итогов уходящего 2020 года. Я хотела бы обратиться к аналитике и статистике моего канала. Сейчас я вам расскажу, что произошло за прошедший год, что происходило что изменилось в лучшую сторону, что в худшую. И кому это интересно, оставайтесь сейчас со мной. И давайте начнем просмотр. Это то, что я еще ни, ни разу не показывала на своем канале. Это аналитика моего канала. Сейчас я зайду на вкладку «Аналитика», и мы с вами посмотрим. Сейчас вы видите статистику за 28 дней. Но это стандартная статистика, которую дает YouTube, ну а здесь можно выбрать, и я выбираю 365 дней. Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто в этом году подписался на мой канал. А это, как вы видите, немного не мало, а 711 человек. У меня канал небольшой, и если учесть, что я ну, практически не так много уделяю внимания каналу, что является моим большим сожалением. То меня выбивают из клеи какие-то житейские вопросы, то у меня просто опустились руки, когда я увидела свой доход. Ну, в общем, какие-то такие нюансы, и думаешь, а нужно ли это, не нужно. Но я вижу, что раз люди подписываются, значит, это нужно. И, конечно, я канал свой закрывать или забрасывать вовсе не собираюсь. Я очень благодарна всем, кто остается моими подписчиками, тем кто подписался на меня в этом году значит вы ждете от меня новых видео значит формат моего канала вас устраивает и меня он тоже устраивает потому что вот та система которую я выбрала та тематика видео которую я вам предложила я буду ее развивать это такие рубрики как чтение схем это уроки вязания по этим схемам это журналы по вязанию ну и, соответственно, всевозможные мастер-классы. Итак, обратимся к статистике. Сразу еще раз скажу, что мой канал я не развиваю специально. Я не пользуюсь никакими средствами. Не покупаю лайки, не покупаю просмотры. Не... Ну, то есть я никакими такими средствами продвижения, кроме как Google реклама, я не пользовалась. Итак, за год у меня 90 с половиной тысяч просмотров 711 подписчиков прибавилось и доход за этот год моего канала составил 52 доллара и 43 цента и надо сказать что это как раз информация для тех кто интересуется сколько и какие каналы зарабатывают хочу сказать что google выплачивает от 100 долларов ну и соответственно за год накопилось 52 доллара у меня и когда я получу эти свои заветные 100 долларов я не знаю я не знаю честно вам скажу может быть если бы не было вот этого перерыва в моей работе вот видите я здесь 9 августа выпустила видео и все у меня был перерыв честно говоря опустились руки скажу почему потому что вот в этот период как раз вот вы видите с мая по август я выпустила достаточно много видео но доход моего канала, почему-то составляла 2 доллара в месяц. Очень тяжело выпускать видео такой тематики каждый день. Если вкладывать в них определенные средства монтажа, если устанавливать свет, если устанавливать площадку для съемок, то, конечно, очень-очень много времени это занимает и сил. И столько сил я вложила, в итоге 2 доллара в месяц, и в итоге я сделала вот такой перерыв. И до сегодняшнего дня я не выкладывала видео. Сразу прошу прощения у моих подписчиков, у моих зрителей. Я планирую исправить эту ошибку, потому что я вижу, что все-таки 700 человек. Для моего канала это достаточно много. Люди ждут от меня видео. Я вас поняла, мои дорогие подписчики. И прошу прощения, что был такой перерыв буду исправлять дальше мы с вами давайте посмотрим что получилось здесь у нас по видео вот самые популярные видео на моем канале это остается видео про старый при старый пододеяльник это одно из первых моих видео и честно говоря там много негативных комментариев я не стала их удалять на такую тему как например ну очень затянуто видео долго вы говорите долго объясняете ну, я не стала удалять эти комментарии, не стала их закрывать, потому что я согласна с ними. Это одно из самых первых моих видео. Я еще не умела, может быть, говорить на камеру, может быть, не умела даже снимать, как положено это делать. Но э, то, что сделано, то сделано. Лежаночка для... домик-лежанка для кошечки связана, и кошечка, э, котик, ею пользуется. Далее такие вот видео на моем канале тоже интересуют зрителей это те видео которые наибольшие имеют наибольшие просмотры и сразу хочу сказать тем кто интересуется доходом и в частности начинающие рукодельницы вот если вы только занимаетесь каналом сами то конечно нужно стремиться к тому чтобы на каждом видео было минимум 1000 просмотров за сутки тогда у вас будет хороший доход. На самом деле я знаю каналы, у которых такое же количество подписчиков, как у меня, но количество просмотров тоже такое же, то есть вот 5700, да, а просмотры могут, например, быть и 5000, и 6000, и где-то 2000, где-то 3000, то есть тогда действительно будет доход, вы получите свои 100 долларов в месяц, а может быть и 300 долларов ну а при таком раскладе как у меня будем ждать что же будет дальше будем смотреть так в режиме реального времени вот вы видите здесь отражается информация справа и дальше я могу пройтись по аналитике немножко снизились показатели но это и неудивительно потому что видео на моем канале не выходили вот как вы здесь видите вот эти квадратики обозначают сколько видео вышло а вот здесь их не было еще раз прошу прощения у моих зрителей, у подписчиков, прошу прощения у вас за то, что я, можно сказать, немножко забросила канал. Но, несмотря на это, я вижу, что вас интересуют и мои предыдущие видео, которые я выпускала ранее. Я старалась их выпускать качественно, я старалась их делать подробно все эти мастер-классы, все разборы схем и так далее. Конечно, любому человеку, кто завел канал, нужно стремиться, чтобы вот эти показатели росли. Итак, это показатели за год, то есть по сравнению с предыдущим годом, да? имеется в виду с 2019 -м. А обычно YouTube, когда вы заходите в свою студию творческую, он выдает вам статистику за 28 дней. И если я зайду в свой канал и посмотрю статистику за 28 дней, то вы видите, что здесь показатели растут, либо незначительно снижаются. Ну и здесь, соответственно, вот тоже есть рост, что, собственно, мотивирует меня к тому, чтобы новые-новые видео выпускать. Надеюсь, что эту ситуацию я исправлю в предстоящем новом году. Снова я перешла на статистику за год. Опять идет снижение. И еще один показатель, который очень важен, это длительность просмотра, удержание аудитории. У меня есть видео, которые длятся и 40 минут, это мастер-классы. Возможно, кто-то просматривает все 40 минут, все 20 минут. Но так как мы живем в век скоростей, люди торопятся и соответственно вот две с половиной минуты это как говорится среднее такое средний такой предел в течение которого люди могут задержать свое внимание на чем-либо. но ну, я не знаю может быть заходят на мой канал и смотрят те люди которые ну, не увлекаются вязанием ну так пробежались и ладно. То есть, если один человек посмотрит видео в течение 40 минут, то другой посмотрит в течение одной минуты. Определенное количество наберет, наберется и тех, и других, и, соответственно, средний показатель вот такой. Конечно, нужно стремиться к его повышению. Выпускать видеоролики длительностью меньше трех минут – именно видеоролики, которые о вязании, о мастер-классе, о чтении схем, то есть вот такая тематика достаточно специфическая. Выпускать ролики меньше трех минут смысла нет. Невозможно за три минуты это все уместить. Хотя я встречала один канал, сейчас я его название не помню, там вязальщица все-таки умудряется уместить за пять минут мастер-класс. И я посмотрела эти мастер-классы, и, честно говоря, они хороши только для очень опытных вязальщиц. Потому что вяжет она, например, не... если она начинает показывать мастер-класс, то она вяжет небольшой образец. Вот Я стараюсь предложить вам все-таки такие достаточно большие образцы, чтобы вы могли наглядно рассмотреть процесс вязания да? то есть мои видео больше направлены для начинающих вязальщиц или тех кто уже умеет вязать но еще не совсем разбирается в схемах не совсем еще освоил другие какие-то приемы вязания а она выпускает видео на 5 минут это мастер-класс и вяжет маленький маленький кусочек то есть она вяжет фактически вот один рапорт и вот он у нее маленький-маленький такой квадратик получается, прямоугольничек. И все, и на этом видео обрывается. Не знаю, может быть, кому-то это очень даже удобно, такие видео смотреть. Дальше, судя по всему, больше всего понравилось, понравилось видео с обзором пряжи Alize My Baby. Ну, вот здесь вот идет по удержанию аудитории квадрат, журнал и дальше идут уроки вязания ажурное полотно шаль так дальше пойдем так следующая вкладка аудитория ну здесь отображается количество подписчиков и как вы видите по сравнению с предыдущим 2019 годом конечно их меньше Ну, собственно это может быть связано и зависит не только от количества видео которое вы выкладываете от качества видео но это зависит от алгоритмов еще ютуба как он решит так и будет решит он какой-то из ваших видео продвигать он будет продвигать нет значит нет из всех подписчиков из 5720 человек кто подписан на мой канал вот 26 ну почти 27% выбрали все уведомления. Когда вы подписываетесь, все-таки я хотела бы вас попросить, обычно я вообще никого ни о чем не прошу, выбирать именно все уведомления. Тогда вы сможете увидеть и те сообщения, которые я буду писать и пишу во вкладке «Сообщество». Там иногда я выкладываю схемы, какие-то может быть анонсы ну, какие-то разные другие сообщения так дальше дальше дальше дальше дальше что тут еще интересного а ну вот обычная статистика для любого канала хочу вам сказать независимо от количества подписчиков что без подписки смотрит большее количество людей именно 95 процентов почти 96 посмотрели мои видео люди которые не подписаны на мой канал и всего лишь навсего 4 процента с подпиской то есть э, э, хочу сказать что это статистика не только по моему каналу но это стандартная статистика по всем каналам я встречала каналы у которых по вязанию в частности у которых подписчиков больше 500 тысяч а просмотры идут вот за сутки например 2000 полторы тысячи ну хорошо, 5000, то есть очень маленький процент от количества подписчиков. В основном смотрят люди без подписки. Так, дальше, дальше, дальше. Ну вот здесь по регионам, какие регионы больше всего смотрят. И вот такая статистика возрастная по моему каналу. Честно говоря, до недавнего времени, это где-то месяца два назад, была статистика 35+. А вот здесь вот вообще не было никого. И вот только недавно стали они появляться. Я не знаю, может быть, это связано с тем, что на моем канале все-таки есть такие видео, которые могут привлечь более молодых вязальщиц. Например, я выпускала видео с очень подробным мастер-классом, с разбором схемы, аппликация кукла. Также у меня было видео с новогодней шапочкой Санта-Клауса, ну, с простым шарфиком. Ну, может быть, вот такие видео привлекают более молодых Зрители, не знаю а, так что здесь еще ну и соответственно на моем канале есть субтитры и вы видите тоже есть статистика что люди смотрят субтитрами я дальше планирую субтитры все-таки сделать во всех видео это очень удобно для тех кто не слышит и для практически ну, всех людей я вот сама смотрю некоторые видео зарубежные. Если есть субтитры, это просто огромное благо, огромное. Особенно, если русские субтитры там есть. Вообще хорошо. Что здесь вот так выдает нам YouTube? Вот на эту цифру ни один владелец канала вообще влиять не может. Собственно, как и на эту цифру. Значит, вот эта цифра устанавливается YouTube. Цена за тысячу показов. Это то, что платят рекламодатели. А фактически владелец канала получает вот эту сумму за тысячу просмотров. Как вы видите, эти цифры значительно отличаются, и на них я, например, никак не могу влиять. Ну, ни один владелец канала, насколько мне известно, на эти цифры влиять не может. Так что вот такая вот средняя цена за тысячу показов по воспроизведениям. Так, ну и вот он заветный расчетный доход с разбивкой по месяцам. Я, честно говоря, не знаю, можно ли вывести здесь все месяцы, но с мая по август я выкладывала очень-очень много видео, и здесь доход, как вы видите, мизерный. Не знаю, с чем это было связано, может быть, все зрители в отпусках. И вот только он стал расти к декабрю. На самом деле, рост к декабрю – это тоже обычная статистика для YouTube. Ну на моем канале рост составился с ним чуть-чуть. Так, дальше что мы смотрим? Опять, вот здесь вот э, дает э, статистику по видео. Конечно, пододеяльник за этот год заработал мне больше всего денег. Аж 20 долларов, почти 19 долларов и 20 центов. Ну и дальше, дальше, дальше. Но ну, все равно это, конечно, не тот доход которые я хотела бы видеть, но буду работать буду работать над своим каналом. Надеюсь, что все изменится в лучшую сторону в предстоящем году. На этом я буду заканчивать свое видео. Еще раз вот покажу первую страничку, главную страничку творческой студии. Здесь видно, что за последние 28 дней прибавилось подписчиках 67 человек и вот эта статистика где все все зелененькие до да, показатели они, эта статистика очень радует очень радует увеличилось время просмотра и часы просмотра и доход на 28 процентов ну и так далее на этом буду заканчивать свое видео всего вам доброго до новых встреч в новом году